В Курганской школе учитель биологии начал урок со слова «Бога нет, молитвы – это ерунда». И один из учеников пожаловался на него в социальных сетях, заявив, что учительница наговорила на 148-ю статью Уголовного кодекса, то есть нарушение прав на свободу и совести в вероисповедании. Слава Богу или адекватности курганской полиции дело на педагога не завели и хватило всего лишь разъяснительной беседы. А вот местная церковь посчитала учителя пропагандистом атеистических взглядов, что согласно законам образования запрещено. Но может тогда и вовсе убрать биологию из списка изучаемых предметов, ведь она распространяет среди детей теорию эволюции Дарвина. К слову, уже 10 лет в школах преподают основы религиозной культуры и светской этики. Этот предмет чисто теоретически также можно отнести к пропаганде, только уже религиозных убеждений, не так ли? И в то же время в Госдуме отказались рассматривать законопроект о защите чувств неверующих, заявив, что в России атеистов нет. Однако исследования показывают обратное, что 26% россиян относят себя к неверующим. Председатель комитета по нравственному воспитанию и религии Мария Демина сравнила атеистов с педофилами и убийцами. И уверены, что защита их интересов перекинет страну в каменный век. Но а 10 месяцев колонии за съемку на фоне храма, видимо, это то, что заслуживает современная Россия. Ведь Конституция дает право исповедовать или нет, свободу выбирать, менять религиозные убеждения. Тем не менее, с 2013 года действует закон, запрещающий оскорблять чувство верующих и максимальное наказание за которое составляет 3 года лишения свободы. Хотя формулировка и дает значительный простор для правоприменения, за 9 лет подано всего 18 исков. И тут вспоминается анекдот в тему. За последнюю сотни лет наша страна прошла немалый путь. От посадок за веру в Бога до посадок за неверие в Него. И все же научный прогресс, особенно в медицине и образовании, стал доступен. Благодаря в том числе так называемым неверующим. И имеет ли значение, в кого верит или не верит человек, если он выполняет свою работу качественно, во благо людей?